Сайты бывают разные, они, ну, даже если пройтись просто по названиям, да, там сайты-агрегаторы, сайты-визитки, корпоративные порталы, сайты, там, я не знаю, короче, их там штук 20 разновидностей всяких разных, но в том-то и прикол, они потому и разные, потому что у них разные цели, у них изначально разные цели, то есть, если мы говорим про сайт, который создан для конвертации платного трафика в лучшем виде. Для этого подходят, так и называются они, лендинг пейдж, посадочные страницы. Давайте напишу для тех, кто совсем, ну, их по-разному называют. Лендинг пейдж на английском, лендинг на русском. Посадочная страница, посадка. Страница. То есть... Они по определению созданы для того, чтобы эффективно конвертировать платный трафик. Если вы, допустим, возьмете платный трафик, где вы за каждый клик платите. Давайте так. Сейчас я вам покажу разницу. Есть два разных сайта. У вас цена, пускай будет условная, цена 1000 рублей. Тысяча рублей, бюджет вашей рекламы Это очень мало, сразу скажу, чтобы вы не обольщались. Дальше. Средняя цена клика, то есть средняя цена перехода на ваш сайт. Сколько вы платите в среднем, по моему опыту, опять же, если у вас не получается так сделать, значит это невозможно. И опять же, в определенном ограниченном, в ограниченном объеме. То есть сделать 10 заявок, там, или 100 заявок, или 1000 заявок по цене, по одной и той же не получится. Чем больше объем заявок, тем дороже каждая заявка. Здесь, к сожалению, эффект масштаба, кто учил микроэкономику не работает, там обычно наоборот, чем больше производства, тем дешевле единицы продукции, потому что есть постоянные переменные издержки, здесь так не работает, здесь к сожалению, чем больше вы хотите заявок, тем дороже каждая заявка будет вам обходиться, но такая, такая горькая правда, но если мы говорим там до 100 до 150 заявок, можно вполне себе торговаться по цене 10 рублей за клик, 10 рублей клик, 1000 рублей бюджет, 10 рублей за переход, то есть за каждого зашедшего на сайт человека вы платите 10 рублей, за эти деньги вы получите 100 кликов. Так, видно экран? Нет. Так, не видно, что я пишу. Оп. 1000 рублей, 1000 рублей, 10 рублей за каждый клик. За эти деньги вы получаете 100 кликов. Конверсия сайта, помним, да? Conversion rate. 2%. То есть из 2... Две заявки. Из 100 кликов вы получаете две заявки в среднем. Две заявки при бюджете в 1000 рублей. 500 рублей заявка. Лит или заявка, линк, неважно, как вы назовете. Таким образом, если вы продаете одному из 10, а это не сложно, при теплом трафике это вообще программа минимум, то есть новички, очень быстро с нуля выходит до конверсии в 10%, если у них есть технология продаж правильная. Опытные ребята продают до 30%, то есть каждому третьему. Но при условии, что у вас достаточно теплый трафик. Как мы поняли, сайт дает относительно теплый трафик по сравнению с досками объявлений и там расклейками. Есть еще более теплый трафик, про него чуть-чуть можем затронуть сегодня. 500 рублей заявка. Если вы продаете всего одному из 10, то есть ваша конверсия, давайте Conversion RAID 2 вторая конверсия, у вас 10%, то вы сделаете... А... Сейчас сбился. Да, 500 рублей заявка, то есть каждый десятый приносит вам сделку. 5000 рублей обходится один клиент в среднем. Плюс-минус по России. Это цены, это цены актуальны для России. 5-7 1000 рублей для разного региона. Чем больше регион, тем дороже э, клиент. Чем меньше регион, тем дешевле клиент. Такая статистика есть. А теперь посмотрим сюда. У нас была конверсия 2%. Да? Меняем 2% на 1%. Вот здесь. 1%. Вы теперь с этого же бюджета, с этого же количества, при такой же цене клика, при таком же количестве кликов, получаете не две заявки, а одну. Это мы сейчас берем в минимуме, чтобы вы понимали, да, на, на примере единицы рассматриваем. У вас это будет десятками происходить. Ну, то есть, не, не две заявки, там, а 30 заявок должно быть. Одна заявка. Одна заявка уже стоит не 500 рублей, а 1000 рублей. Один клиент уже обходится не 5000 рублей, а 10 тысяч рублей. Это одна сделка. Если вы делаете месяц 5 сделок, то это плюс, то есть плюс 5 тысяч, грубо говоря, да? Плюс 5 тысяч рублей расходов на одного клиента. Если вы делаете месяц 5 сделок, плюс 25 тысяч рублей дополнительного расхода. Всего лишь одна цифра – конверсия сайта. Не многие из вас даже ее не замеряли никогда. Одна простая цифра, и цифр на самом деле больше гораздо. Но один показатель, насколько хорошо ваш сайт конвертирует, казалось бы, с 2% до 1% упала конверсия. Что здесь такого, да? А вот что? на экономику. А если мы берем в масштабах агентства недвижимости, где мы берем не 10 сделок, не 5 сделок, а 50-60 сделок такое средней руки агентства недвижимости, то там еще больше расходы. Поэтому просто качество вашего сайта может повлиять на эффективность всего бизнеса, на экономику всего бизнеса целиком.